Погружаясь в пространство стихийных сил, прежде всего мы делаем себе определенного рода инъекцию, которая позволяет этих пространств не бояться. Да? Например, ваше пространство воды, а вы долгое время просидели в земле и в огне. Ранее, возможно, вы этих пространств не то чтобы опасались, но не любили. И если есть возможность выбора между не получить результат или не погружаться для этого результата в пространство, то согласиться подсознание в том, что ладно, пусть результата не будет, только бы туда не ходить. Разум, понятно, этого дела не считывает, он не знает, почему вдруг подсознание отказалось от своего собственного желания получить чего-то. Но подсознание прекрасно знает, потому что попадет в среду враждебную, агрессивную, неприятную для него самому. Неприятную не потому, что среда устроена враждебно, а потому что она по природе чужда. Просто чужда по природе. Подсознание все эти знания и есть. Другое дело, что оно не часто делится с разумом, не объясняет свои причины. Знаете, как ребенок маленький, в кровати лежит, младенец, да? он орет, не объясняя родителям, чего он орет. Он еще не умеет. вот Подсознание выступает приблизительно в таком же положении по относительно к разуму. Да? Не объясняет, чего ему не нравится. Он просто орет или молчит, или ест, или спит, но в любом случае ничего не объясняет. И только от прозорливости мамы и от ее жизненной опытности зависит, поймет она вообще этот Посыл, или не поймет, да? считает или не считает. Вот взаимоотношения сознания и подсознания ⁇ это очень, очень похоже вот на, на, на это первичное взаимодействие матери и ребенка. Поле, в котором мы с вами будем существовать в ближайший месяц, по большей части, можно сказать, что оно непривычно для вас. Если вы там и бывали, то бывали стихийно и недолго, потому что в каузальном поле живет очень ограниченное количество людей. В ментале-то его не шибко много, что вы успели заметить, да, люди от вас бегут, потому что в основном вас окружают, вывод делаем, люди не ментальные. Люди эгрегориальные, с хорошей доминантой огня, люди водные, да, обычные, эмоционально чувствующие люди. Или вообще люди земные, которых интересуют только строго определенные вещи и ничего никогда более. Поэтому вы со своим воздухом, мягко говоря, пришли не ко двору. И насколько удивительно было вдруг внезапно встретить рядом с собой тоже человека воздуха, который, в общем-то, тоже Вполне достаточно одиночества с одной стороны, а с другой стороны он пребывает в тех же процессах, что пребываете и вы. Особенностью существования в пространстве воздуха, как вот хорошо подметил Дмитрий, это сбор информации, максимальный сбор информации отовсюду, откуда только можно, но абсолютное незнание, куда ее деть. То есть нет знаний о прикладном аспекте этого, этой информации. При этом, при всем отсутствие знания о том, куда вы ее деть, совершенно не основание для того, чтобы от информации отказываться. Человек ментального поля, он информацию берет, берет много, берет на всякий случай, берет про запас, даже если он перспективы его, ее применения не видит совершенно. И причем это его совершенно не раздражает. Изумляет может быть? Да. Удивляет немножко, зачем мне сейчас это знать, да, но ни в коем случае не раздражает, потому что эмоциональность отсутствующая, скажем так, на воздушном плане и независимость от этой эмоциональности информационной, а лишь только энергетической, потому что ментальное тело питается эмоциями, но эмоции не управляют ментальным телом, поэтому ментальному телу совершенно нет дела. Там, Приятные это эмоции или неприятные. Эмоция есть, все есть пища, нет эмоций, нет пищи. Поэтому эмоции удивления вполне достаточная эмоция для того, чтобы ментальное тело существовало. Да? Все равно ментальному телу какие эмоции будет при этом испытывать астрал? Какие-нибудь, пусть испытывает этого вполне достаточно. Так? так. Каузальное пространство, в котором мы сейчас с вами зайдем, оно, конечно же, Понятно, Активирует ваше каузальное тело, которому до информации как раз дело есть. Более того, только там находится алгоритм, как правильно эту информацию разложить, по каким полкам, для чего, какая нужна. Поэтому только лишь поднявшись над менталом на уровень каузала, можно понять, зачем оказывается тебе нужно. нужен был этот поток информации, который на тебя лился всю, всю дорогу. Да? Становится как-то сразу все понятно. Но понятно только с этого уровня. Потому что с другого уровня уже, не, уже опять ничего не понятно. Понимающих в нашем мире значительно меньше, чем чувствующих, переживающих, ощущающих и так далее. И даже думающих. Понимающих еще меньше. Уровень понимания это умение всему найти применение с одной стороны, не видеть ничего лишнего в этом мире, всего знать свое место, Вернее, даже не знать, а, да, а возможно предполагать, что у него это место есть. Потому что знание о месте той или иной информации, то или иного явления и события, это будхиальный план. Там точное знание, вещь в себе, суть вещей. А каузальный план он предопределяет, что это знание есть с одной стороны, а с другой стороны помогает увидеть, как каждая вещь в реальности может быть потребно. Для чего? Пока не важно. Просто видеть приложение, видеть способ применения всего, что здесь есть. А это и есть понимание информации.